И всем привет, с вами Паван Тараса Сегодня мы играем в Jetpack Simulator. Это такая игра, как сказать, в которой можно так летать. И как вы понимаете, это первый выпуск, третье видео за один день. Я хочу делать много видео в день. Потому что я в Roblox играю часто. Но я не буду снимать каждое видео, именно, как сказать, тоже такое же видео, ну это значит вторая часть, эта вторая часть будет уже во второй день. И еще я могу вот так сделать все избранные, которые я играл на этом аккаунте. Я играл только в 3 игры. Вот. У меня должно быть... А почему? А, тут да, нужно вот так сделать. Да, вот. Все, мы продолжаем играть. А, upgrade checked пак Это что? Это буду... Я лучше летать или что? Или full танк танк это 89 ну давайте я пока что куплю за 89 По, потому что у меня как вы понимаете мало монет так пока что 6, ну, 60 монет она а там еще 29 я я под подай я забыла, как говорить. подары, Батареи. Могу? Нет. Походу, не мой уровень. Так. Покупаю, покупаю, покупаю. Не покупаю, а... Собираю. У него какой-то... Вроде второй пускай. У него три. А, у него второй четпак. А у меня первый. А почему? А у меня монета. У меня монет лучше. Я думаю, почему я почти на на третьем месте. Потому что у меня монет много. Дело не в шедкахе, а в монетах. Очень много нельзя все девятку просто будет перебор а я могу просто так сделать вот так Покупаю. вот это а это апгрейд 40 место зачем я это купил? Ну, будет быстрее вот так буду взлетать Хоть ты мне мешаешь Не даешь как ты мешаешь пришел... по своим делам это значит как сказать пусть в другом месте а у меня 40 места я забыл так Ну, надо еще э, два раза. Ну, это будет 80 монет. Еще плюс 30. А, поскольку будет 80 монет. Еще плюс 40. Это будет 120 монет. Еще плюс 30. Это значит, а э, поскольку уже два раза так, 40 этих сделать. И могу уже покупать питомца. Два раза так могу сделать. Еще 30. И все. Я могу покуп купить питомца. Питомец дает мне ускорение, чтобы я быстро собирал все это. Потому что я могу просто так ходить и сразу же за одну секунду все это мне собирать. Кстати, а почему мне там внизу... Потому что есть еще одна какая-то планета... А, это, как сказать, там тоже такой же уровень, икра такая же, только тут места много не хватает, и получается так. Так, теперь еще один раз. О, прям тут вырос. Вот это уголь, да, уголь, уголь, уголь. Не дала мне сыпать. Вот такие людям бывают. Не дают спать таким, как я. Так, тут тоже собираю. Как долго ждать? Ну, я уже сделал паузу, когда я уже все остальное соберу. И вот. И вот я начинаю, я уже нацепал вот столько, а могу купить нового питомца. Покупаю. У меня остается одна монета, и какой, какой мне питомец выбьет? А, обезьяна. О, это почти негендарный. Этот. Стой. Этот сколько дает? 1.1. и Этот тоже один и Дорож. Но он будет быстрее, и они будут давать мне монеты больше. Например, я тогда собиралась с одним питомцем. Мне давали по, по одной, а тут... А, тоже. Почему? Вот так сделано. Вот. 11 у меня сейчас. И вот так делаем. И что? 12, почему? Ладно, когда насобираю 100, вам покажу. И я продолжаю. Вот у меня уже 100 монет набралось. И я покупаю новый чатпак. И у меня второй пак Это значит, я могу и батарею вот так покупать. Ой, я даже когда прыгаю, у меня вот так делать Да? Да, я могу батарею еще собирать. Вот, например, я 15 батарей Ой, 15 энергии собрал. Ну, вот, 15. И иду. Мне что-то даст? Ну, это значит плюс сколько-то. Или что? Что я не... Что? Я не заметил. Так, ну давай, вот, 2. 29 плюс 2. Будет 30. Ну, так, как и... Как обычно. Так, надо полететь наверх. А, стой, зачем я прыгну? По привычке мне нравится в вы, иках прыгать. Ну, давайте до этого облака допрыгнем. Так, оп. па И тут у нас и не только батареи. А тут еще такие солнечные батареи. Добираемся до, втор до второй. Надо добраться. Я могу даже не, не сказать пока. Это потому что у меня лимит 10 минут. А если я не успею дойти дотуда, ой, до туда, доверху, до до то а, я дойду. И в следующей серии я вам покажу что-то. Так, собираем, собираем, собираем. Ну чем выше, чем больше расходовать все это. Нет, нет! Фух, хотя до сюда, хотя сюда упали. Они сами, они в самый низ. Так, я смогу как-то. Амиша от питомца. Так, собираем. Ну, когда я соберу 40, я вам покажу. Ну, я уже доползил до следующего облака. До следующего облака. И всем пока. С вами был Прован Тарасолонухин. Сегодня мы играли в Манхой Вороблокс. Четпак. Симулятор.